Привет, дорогие ребята! И вот наконец-то все-таки нам пришел второй золотой чемоданчик. Прошло много-много времени перед тем, как его можно было открыть. Вот и есть такая возможность. Кстати, у нас появился новый квест. День гонок. Вот, и пока открывать не будем. Давайте проедемся с вами, улучшим нашу машинку. Вот, у нас еще одна локация на максимальных улучшениях осталось немножко насобирать денег и улучшить турбо и сцепление, а пока давайте погоняем же тень гонок, посмотрим как оно, как оно, вот и старт, уху, у О, ничего, привет гоночка, скажу честно, первый раз я встречаю гонку и я не думал, что она настолько быстро стартует, но что-то с грою у неё не получилось, у нас в принципе машина тоже не промах, давай, давай нагрузили то юнит нет, Девпункт, или как тебя там правильно прочитать, я не знаю, если, если ошибся, извините Вот, мы пока впереди, ура, первое место, день гонок начался для нас, в принципе, удачно Вот, будет ли он такими, дальше узнаем же мы, и что же у нас в сундучке, в золотом, кстати, откроем Вот, после этой гонки сейчас заезда пройдет, и откроем а пока гонка не дает нам жизни, вот эта спортивная машинка, это, кстати, новое обновление. Э -э пока э -э мы не покупали, да и танк не покупали, и гонку, ой, что-то, ну, назад, надо было сразу ехать, а еще притормаживать. Надо было, в некоторых моментах, кстати, лучше притормаживать, чем вот так вот бампер ломать себе. Что-то ты, оптимус, сегодня какой-то неосторожный, что же с тобой случилось? Ай-яй-яй-яй-яй, пока четвертое место, но надеемся, что день гонок для нас закончится, тоже так удачно, как и начался. Ну, видимо, пока не судьба. В общем, впереди еще один заезд, надежды и шансы на чистую победу у нас потихонечку тают, но была-не была. Не была. Вот так вот мы обратно вравимся вперед, но эта гонка что-то не дает нам жизни. Она, видимо, вот видите, не сильно взлетает. Мы подлетаем вообще немеренно. Она как-то так вот. Интересно. Тартует. Да, вот так вот. Давай, давай, давай, давай, Оптимус, мы сможем, мы справимся. Давай, догоняй, чуть-чуть осталось. Это спешка, кстати. Если на задних клезах прикольная, такой спуск был. В общем, у нас-то, в принципе, джип, и он больше годится... Второе место. Да, вот. У нас джип, и он больше годится, наверное, для гонок по трассе. Я у кого-то видел, что на разных трассах лучше ездить на разных автомобилях. А, да, второе место. И открываем, наконец-то, мы этот чемоданчик. Надеемся, что нам сейчас привалит целый миллион долларов. Да. Что же там, что же там? Ух ты! Если честно, я немножко расстроен. Тридцать и пять бонус. Ну, печальненько. В первом у нас было больше сто тысяч. В этом... В этом тридцать пять Жаль, жаль, жаль. Печально, печально. Ну да ладно. Давайте денежки зарабатывать. Обратно проедемся на нашем дне гонки. Надо реабилитироваться. Вот не дает мне спокойствия этот день гонок. Просто не знаю, не могу... Ну... Спокойно сидеть на месте, пока не займу первое место, я не могу. Будет ли так, сейчас узнаем. О, вот, гонок нету, есть только джипы. Давай, вырывайся, джипы серьезные у нас. Да, противник, в принципе, всегда любой противник серьезный и достойный уважения. Но мы сейчас будем возвращать себе потихоньку позицию номер вон. Видимо, немножко что-то пошло не так. То ли исцепление у нас плохое, то ли турбо. И у нас пока третье место. Третье место, но мы не теряем надежды. все таки впереди еще два заезда. Вот так вот. Стартуем. Да-да, давай-давай-давай. Едь-едь-едь-едь-едь-едь. Надо, наверное, притормаживать вот здесь, вот, чтоб на горочку на эту... Ай-яй-яй, ай, ай, перей... Ой, еще же и сломали. Ну, оптимус. Ну, ты даешь, дружище. Как же у нас так получилось? Давно такого не было. <смех> Давно такого не было, чудесно. Ну, что ж поделаешь. Новая гонка, новая трасса. Ее нужно узнавать. К ней нужно привыкать. А пока едем третий заезд, надо тормозить было. Опять ты прыгаешь, скатишь, а ты... Ну делай делай, делай, делай, делай, делай на задних колесах, теряем время, давай. Да, вот лучше, наверное, немножко притормашивать и ехать потихонечку, тогда все-таки быстрее будет. У еще бампером зацепились. Вот как-то не везет нам сегодня, ребята. Ну, я думаю, повезет нам с лайками. Ну на этом наверное все, в следующем выпуске я покажу э, новый квест, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, смотрите новые выпуски, всем пока-пока.